И... Это же улёнка, так Ну, вон, смотри, какой-то. Как... себе? это ж капец, вообще. Да, Отходи, внизу горит уже. Внизу горит. Нужно разбивать сейчас стекло разбить. И открывать, и это топор можно. Пиздец. Замыкание какое-то, похоже. Он уже с решетки пошел огонь, блядь. Блять, огнетушитель надо, короче, хули, блядь.